Я сижу пишу, те, кто кислый, кекс, но какую насплеск. Как простой кротец Он заразен, я вам говорю, как экстрасенс. Это экстра это экстрасенс. Этот стрекл заражен, ведь он работает, как вирус, хоть он просит, добро по натуре, Как Эндоус, боливут со мной на связи. Я пишу для них сценарий. Они мне дарят радость, водок образой. Боз меня закинула на сервер. где 7 миллиардов ботик. Саундку не станет nice, Если в нем не будет котиков. Если в нем не будет Гучи, если в нем не будет памп. Если в нем не будет лил, если в нем не будет трамп. Серфим в интернете, дай повседневный гизер. Кто-то очень громко воет, это просто потный лузер. взял новый мод, и байт, на то, так что старые пластинки можно выкинуть на мой У Меня так много мысли мои выдикли мозги. Девочки, плюс саунд делают близги. Воспит в очень больно, это жирный перегруз пока я фармил пачку, за мне запулили, тангуст. Бью всяких бандитов, словно архам найт. Ты нажал на превью, ведь повелся на кликбать. Весь написанный, но текст. Весь такие килопать. Но а может даже больше вот такой крутой инсайт. Я двигаюсь красиво, пока уже морожего. По ночам не с нами То, как я уже дорожу зороград за рыми не Как масло поднял на музыке целая двузначное число, все мои враги больно делают за сайта комар две полки между ней и додалы. 1,0, запятая поручить, делка на рарви, архивировал винрармен.